Вот и закончился очередной сезон Формулы 1. За последние два сезона мы поведали многое. Неожиданные победы. <плодиспрофили> <плодиспрофили> и горькие поражения. <плодиспрофили> Sorry, Самым запоминающимся моментами этих двух сезонов были, естественно, пятый чемпионский титул Себастьяна Феттеля, а также восход из недр пилотона команды Уильямс и дебютанта Алексея Солнцева, который за весь второй сезон смог одержать аж 18 побед из 20, которые добыла команда Уильямс, и тем самым завоевал чемпионский титул, а также кубок конструкторов. Но в новом сезоне пути команды Уильямса и Алексея, к сожалению, разошлись. Алексей переходит в Макларен на место Фернанда Алонса, а место Алексея займет молодой канадский пилот Лэнд Строу. Итак, сможет ли Уильямс продолжить свою доминацию в этом сезоне? И сможет ли Алексей возродить Макларен? В этом сезоне мы узнаем ответы на эти вопросы. Оставайтесь с нами.